Сегодня я вам хочу показать обзор вот такие вот ручки капиллярные, которые я купила фикс в фикс Они 199 рублей. Написано тонкий стержень, 16 штук для каллиграфического письма и черчения для создания графических, художественных работ. Так, чьи они? Страна, Китай... КНР страна КНР состав полипропилен акрил, полиэстер глицерин, содиум, бензинат, вода срок годности 24 месяца в сегодня на эти ручки я буду делать обзоры и посмотрим действительно они пишут тонко и вообще как они пишут смотрите но сначала подпишитесь на мой канал ручки уже достал сейчас будем проверять как они пишут я возьму вот такой вот, зеленый света. Да. смотрите какой у них колпачок конечно я думал что эти будут ручки тоньше я бы не сказала что они тоненькие сейчас проверим как они пишут Пишут они, в принципе, нормально, но я бы не сказала, что это ручки. Больше они похожи на обычные фломастеры и пишут они не очень тонко. Так что я думала, что это будут как ручки капиллярные с тоненьким стержнем, но они больше похожи на фломастеры. Делала уже вот такую выкраску. Здесь два зеленых цвета, один потемнее, другой посветлее, коричневый, желтый, синий с голубым. Фиолетовый. Два фиолетовых цвета. Один потемнее, другой посветлее. Розовые два, черный с серым, оранжевые два. Вот оранжевого похожи вообще. И красные два тоже похожи. В общем пишут, что они будут нормально мне понравились, но больше похожи на фломастеры или маркеры, чем на ручки. Такая вот выкраска. А ты подпишись.